Всем привет! Вы наверняка заметили эту яркую хрень в ночном небе. Она настолько яркая, что первый раз я сравнил это с прожектором или фонарем. Вот насколько сильно выделялся этот объект с остальных на небосходе. Давайте разбираться, что это. Начну с официальной версии, ибо она самая логичная. Все в порядке. Вспышка света на небе вовсе не НЛО. Просто метан, попав в теплые слои атмосферы, преломил свет Венеры. Венера, точно. В течение апреля Венера наблюдается по вечерам в западной части неба. Трудно поверить, что Венера не является самосветящимся телом. Она всего лишь отражает солнечный свет. Возникает вопрос, почему планета такая яркая? Дело в том, что вся планета окутана очень плотным слоем облаков. Отражательная способность облачного слоя на Венере близка к отражательной способности снега. Вспомните, как зимой светло ночью, если есть снежный покров. Около 80% падающего на планету солнечного света отражается в космос. Это главная причина, почему Венера такая яркая на нашем небе. Возникает резонный вопрос, почему раньше она так ярко не светила? А дело тут в фазах Венеры, сейчас поясню. Фазами Венеры называются различные изменения освещения, наблюдаемые на поверхности планеты, аналогично фазам Луны. Фаза Венеры меняется в результате ее вращения вокруг Солнца, внутри земной орбиты. Полный цикл от новой Венеры через полную и снова до новой длится 584 дня. Это время необходимо, чтобы обогнать Землю на один оборот. Наблюдаемый угловой размер планеты изменяется вместе с фазой и равен от 9,9 угловых секунд в полной фазе до 68 угловых секунд в нижнем соединении. Венера в четвертой фазе находится в максимальной элонгации равной 47,8 угловых секунд. То есть, если говорить человеческим языком, ее пик яркости приходится тогда, когда она имеет форму тонкого серпа, что соответствует четвертой фазе. Что такое элонгация говорить не буду, это не так важно для общего понимания. Итак, что мы имеем? А имеем мы Венеру в четвертой фазе, которая самая яркая. Но что-то не сходится, все равно мы бы и раньше такое наблюдали, так как цикл чуть больше 500 дней. И тут есть теория, что причина такой яркости – атмосфера Земли, которая почистилась вследствие остановки производств и прочей херни, засирающих ее. Но как уже понятно, из-за чего производство остановили? Вирус, хренирус и все такое. С таким дополнением все становится очень даже правдивым. Но я не я, если бы остановился только на этом. Прочту кое-что из Библии.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 Дрова полынь несколько раз упоминается в Ветхом Завете, она символ идолопоклонства, которое окажется горьким. Но что тут сказать, пророчество и предсказания в наше время это не новое, словно второе средневековье. Но все-таки кое-что меня смутило в данном откровении, а конкретно идолопоклонству. Не этим ли сейчас занимаются современные СМИ по отношению к коронавирусу, который пиарится со всех углов? Вот вам и идолопоклонство, а насчет отравленных вод, от которых люди умрут, я думаю это про ментальную установку которая называется коронавирус. Если бояться заразиться им и умереть от него, то вероятность такого исхода крайне высока. Даже многие ученые знают об этом. Это и называется ментальная установка на смерть. Стоит задуматься, господа. Про ментальные установки я сделаю ролик. Будет очень полезно для тех, кто не знает, что это такое. Ибо это самый главный козырь упырей и врудулаков, которые правят землей, как им хочется. Ставь палец вверх, если понравилось. И подписывайся на канал, будет еще куча интересного. Всем спасибо и до встречи.